Сегодня хотела вам рассказать свое впечатление от второго занятия на тренинге Романа Головского «Три элемента». И на втором занятии мы работали с второй чакрой, с штабной чакры, которая отвечает как центр удовольствия. И на самом деле работать с ней мне, конечно, очень-очень понравилось. И я сегодня вам хочу рассказать и даже показать свои небольшие результаты. Значит, перед тем, как мы мы приступили к началу курса Романа. Роман дал обязательное задание поставить на курс какую-то достаточно значимую цель для каждого человека. Это может быть цель реализации в материальном мире, это может быть какая-то личная цель, это может быть цель связанная со здоровьем, с деньгами, со всем, со всем чем угодно. Она должна быть достаточно большой, потому что когда у вас встает колоссально много энергии, когда вы работаете с вниманием и можете очень точно и точечно прям делать фокусировку, если у вас не будет точки приложения, то есть если у вас не будет конкретной цели, вы не отследите результаты влияния на вас, вот этих просто ну, невероятно мощных практик, которые мы получаем в тренинге. Роман дал нам такое задание, значит, всем тем, кто работал со вторым центром удовольствия, он дал такое задание, чтобы мы отследили, в течение недели нужно было задумывать несколько мелких целей и смотреть, как быстро они реализовываются. И после того, как я прокачала этот центр, так получилось, что буквально на днях до этого я потеряла шапку. Я потеряла шапку, и наступали холода. Естественно, мне уже было некомфортно, и я думаю, ну, почему далеко ходить? Что можно загадать такое? Я ну, загадала то, что я хочу шапку. И вы не поверите, после того, как был день вот этих вот энергодыханий, я прокачала. Буквально вот меня настолько переполняли эмоции, я на следующий день, ну, самый простой способ, опубликовала в ВКонтакте, я выбрала шапку и написала всем своим подписчикам, что, господа, вот, я потеряла шапку. Есть такая шапка, я ее очень хочу. Выслала номер карты. Все, кто хочет, можете принять участие. И на самом деле вы будете удивлены. И я сама была крайне удивлена. Это для меня была очень сильно обратная связь, как вообще работает намерение. Буквально уже через час полная сумма стоимости шапки была у меня на карте. И более того, я вам хочу сказать, я вот купила себе эту благодарность моим подписчикам вот такую замечательную шапку. Даже вот сейчас продемонстрирую ее. Вот, в общем, это как один из результатов, такой небольшой, но очень-очень приятной работы на тренинге. И более того, в течение той недели, когда мы прокачали вот эту хиштанную чакру, любое мое малейшее желание, оно исполнялось как на щелчок. То есть, что мне только подумать, вот хотя бы даже подумать, я хочу фиников. И я буквально там мужу говорю, ты знаешь, у нас дома закончились финики. Он говорит, а разве ты не видела? Я купила еще коробки, но я спрятала тебя, потому что я знаю, что ты слабкоежка, ты их быстро съешь. И у меня моментально появлялись финики, и вот все, что, что я хочу, взбывалось на щелчок. Поэтому, конечно, очень важно не просто стать какие-то очень глобальные цели, а тренировать себя на мелочах и чувствовать, как работает энергия и как работает намерение. О том, что было после того, как мы прокачали центр манипуры, центр работы с деньгами, вы знаете, в следующем видео результаты были просто ошеломляющие.